Секундочку, помните, я вам рассказывал про приложение Ярус? Это новое приложение с вашим любимым контентом, абсолютно без рекламы. Мне очень нравится там сидеть каждый день, я выкладываю туда разные фотки и видео со съемок, которые я больше нигде не выкладываю. Так что подписывайтесь, там очень много полезной информации, разные конкурсы и не вошедшие видео разные моменты с четверх леток и притворяясь новичком. В Ярусе я уже оставил второе задание для конкурса, и оно еще интереснее предыдущего. И напомню, призы это мой мерч, который я делал очень долго, дизайн старался вот прям жестко и вот такой прям больше нигде только там можно получить вот эти элементированные шмотки с офигенным дизайном качайте ярус по ссылочке в описании и узнавайте все подробности смотрите вот посмотрите какой процент смотрит видео без подписки на канал если тебе нравится вообще видео мое творчество то подпишись пожалуйста на канал я очень сильно хочу добить 2 миллиона осталось прям совсем чуть-чуть и в следующем видео я покажу насколько сильно у нас получилось изменить этот процент если конечно вообще получится в общем подпишись пожалуйста на канал приятного ой ну короче дальше смотри На этом все. Давайте наберем 100 тысяч лайков. На этом все. Давайте наберем 50 тысяч лайков. 150, <laughs> да я подумал, что 100 многовато. Ребят, давайте наберем 50 тысяч лайков чтобы я понял, что вам такие видео интересны и я продолжал делать такие популярные песни в разных красивых местах В общем, вот. Для тех, кто хочет табы чтобы играть то же самое, что вот я сегодня сыграл. В общем, по ссылке в описании сайт Octabs, там предоставлены все табы, которые я сегодня играл. Вот. Спасибо за просмотр! Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и все такое. В общем, колокольчики всякие, вы сами все знаете. Пока, до новых встреч. Это что, камера? А я думал сова. Ладно, это уже не актуально и не смешно, нифига. Съемочная ночь закончена. Вы не представляете. Ты записываешь что ли? Рэп, вы, не представляете. вы не представляете, как сильно я замерз. Оу. Не все? все. И подожди, и теперь концовочка. Ой. <Стит> Ладно, не, не надо вставлять. <Стит> <Стит> <смех> У меня Я пальцы не. <смех> <смех> пальцы не двигаются, неудобно <смех> все. <смех> Ладно.